Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака рыбы на 2023 год. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну за донат, за поддержку, за подарок на Новый год. Очень меня порадовали, вдохновили. Я желаю вам успеха, процветания и благодарю от всей души за помощь и поддержку. Давайте теперь перейдем к раскладу, посмотрим, дорогие рыбы, какие энергии, какие задачи стоят перед вами в 2023 году. Какие возможности, какие шансы, где как их не, упу не упустить? Итак, задачи этого года. Так, не видно, да, здесь? Вот так. так, первый квартал. Второй квартал. Третий квартал. Четвертый. И совет на этот год. Итак, давайте перейдем к чтению расклада. Итак, задача этого года это король кубков. Во-первых, король всегда говорит о том, что ты должен занять какое-то лидирующее положение в этом году. Во-вторых, это... То, что короли обладают ресурсами, а для того, чтобы ими управлять, нужна смелость, нужна ответственность. Поэтому по этой карте задача ⁇ не бойтесь брать на себя ответственность, не бойтесь брать ответственность за какие-то проекты, за какие-то дела, за каких-то людей. Вы все, за что вы не возьметесь, у вас все получится, поэтому здесь бояться не надо. И третье ⁇ это карта любви, это карта отношений, карта эмоций. Карта подсознательного, да, поэтому в этом году уделите особое внимание своим отношениям, своей любви, выделяйте на это время, да, устраивайте романтические вечера, какие-то праздники, какие-то встречи романтические. И еще одно значение по этой карте это духовное развитие, это развитие интуиции, умение разгадывать, расшифровывать сны, умение чувствовать себя, свое сердце. Поэтому вот такие задачи о развитии себя, о развитии своей интуиции, о том, чтобы уделять время чувствам, о том, чтобы не бояться брать на себя ответственность, вот такие задачи стоят перед вами на 23-й год. Перейдем теперь к кварталам, по месяцам, разберем, какие основные энергии идут вам. Итак, первая карта умеренности идет в январе, и карта говорит о том, что ты в чем-то не умерен, что ты делаешь э, чрезмерно много или сильно или часто, это может быть для кого-то переедание, для кого-то перепивание, для кого-то это может быть э, пустая болтовня по телефону, много времени в интернете да, проводит кто-то. Карта говорит, что вот в чем-то нужна умеренность. Если мы в чем-то неумерены, даже лекарство, когда мы пьем в больших количествах, оно становится травой. Поэтому подумайте, что в вашей жизни нужно привести в гармонию, в чем вы должны быть уверены и сделайте это. Потому что здесь ангел-хранитель изображен на карте, и он говорит, что ты примешь правильное решение, ты всего сможешь добиться, но если ты проявишь вот эту одну из добродетельных, умеренность во всем. Может быть нужна умеренность в ваших желаниях, может быть ваши возможности не совпадают с желаниями. Может быть нужно быть умеренным в тратах финансовых, а может быть нужно быть умеренным в общении с кем-то. Да? Может вы слишком много с кем-то общаетесь, теряете много времени на это. Подумайте, да, о чем говорит карта, каждый поймет сам для себя. Вторая карта это февраль, двойка жизлов. Карта говорит о том, что тебе нужно строить планы, да, ставить высокие себе цели. Человек держит земной шар в руках, он думает глобально, он думает о том, как захватить как бы, новые территории, как распространить больше свое влияние, как, может быть, расширить территорию своих там, продаж, товара своего. И здесь даже можно смотреть за границу, да, за пределы своего города, своей страны. Что-то большее нужно делать. И карта говорит, есть все шансы, есть все возможности для этого. Но чтобы добиться успеха, ты должен а, четко осознавать, к чему ты идешь, это поставить свою цель, четко все распланировать и все подготовить, да? Кто тебе нужен для того, чтобы помогать? А, нужны тебе расчетчики, бухгалтера, тебе нужны грузчики, тебе нужны за границей какие-то люди, да. Тебе нужно на таможне. Все, все ты должен продумать для того, чтобы дело было успешным. Но карта говорит, если ты все продумаешь, успех тебя ждет. Третья карта это март, карта десятки мечей. Карта говорит о том, что в марте заканчивается какой-то определенный этап твоего развития, да, определенный этап твоей жизни. И если ты вот здесь был в чем то неумерен и не остановился, да, то здесь а, сама судьба, она тебя остановит тем, что а, нужно будет, например, принять какие-то меры по лечению, по оздоровлению. Здоровье может напомнить о себе, да, это как и физическое, как и энергетическое здоровье, когда мы чувствуем себя а, без сил, когда у нас кто-то просто может много работать и будет падать, так приходить вечером, да, просто поспать, просто отдохнуть. Но темно ночь перед рассветом, и эта карта говорит, что рассвет уже близко, что да будет какая-то может быть такая кризисная ситуация, когда кажется, что нет сил, нет желания ничего делать, но это все пройдет, и это просто один из этапов нашей жизни. Карта советует отказываться от старого, да, потому что старое себя жило и оно уже не дает результата, так как раньше, может быть, решали вы проблемы, задачи, да, так уже не получится. А следующий квартал мы рассматриваем это апрель, май и июнь. Апрель, карта влюбленная. Карта старшего тоже аркана. И она говорит о том, что вот у нас была умеренный старший аркан. Здесь начинается второй квартал, тоже со старшего аркана. И карта влюбленная говорит о том, что вот да, старая закончилась, нужно от него отказаться. И вот когда ты начинаешь выбирать новое, Здесь у тебя будет несколько вариантов. И важно сделать именно правильный выбор. А правильный выбор ты сделаешь, только опираясь на свое сердце, на свое внутреннее, да, какое-то чутье. Поэтому вот карта, король чаши говорила, развивай свои способности вот это чувствовать, да, предчувствовать, предугадывать, свои вообще считывать ощущения тела, да, потому что тело всегда нам сигнализирует, когда что-то нужно делать, когда нет. И вот здесь вот эта способность, она вам поможет. Карта влюбленная еще может говорить о том, что вот здесь как раз и время проявить свои качества, лучшие качества для любимого человека. Когда нужно уделить время любви, отношениям, да, подумать о том, насколько когда мы вообще давно в последний раз ли мы отдыхали вместе, когда мы делали романтический вечер, может быть, нам выехать куда-то на природу или куда-то, не знаю, немножко в другое место, да, что-то обновить, что-то изменить. Сделать для себя что-то приятное. Это приятное общение, это любовь, это чувство, это романтика. И для всего для этого эта карта очень хороша если мы говорим о финансах, то по этой карте если вы решаете финансовые какие-то вопросы то самостоятельно их лучше не решать а здесь лучше пригласить специалиста, который поможет, подскажет и сделает выводы какие-то правильные, да, потому что у вас немножко здесь может быть такая эйфория вам может все казаться что все легко и просто, на самом деле здесь с финансами нужно четко все рассчитывать и продумывать если нужны какие-то договора там что-то подписать, да, то здесь обязательно без юриста даже не берите за это дело а, не забывайте что здесь кроме всего этого нужно сделать какой-то важный жизненный выбор да вот старый этап закончился начинается новый нужно выбрать по какому пути развития вы идете дальше а, так апрель май в мае очень много работы много какой-то нагрузки неважно если вы допустим дома сидите да это много хлопот домашних каких-то много дел все надо переделать и некому может быть помочь если вы на работе, то это обязанности, очень много разных обязанностей, которые одновременно вы делаете один или одна. И здесь такой совет, что если есть возможность да, накануне, не берите на себя много обязанностей, не обещайте там выполнить все изо всех здесь, конечно, человек надеется только на себя, он думает, что лучше меня никто не сделает, поэтому делает все сам, но подумайте, может быть, есть возможность переложить часть работы на своих родных и близких, на своих коллег по работе, чтобы себя немножко освободить. Здесь по этой карте могут быть какие-то немножко трудности и препятствия, но они только для того существуют, чтобы выработать у вас терпение, да, чтобы стойкость такой выработать, чтобы вы поняли, что вы сильны, что вы можете. Да. Иногда нам нужны такие энергии, когда мы что-то преодолеваем, мы потом начинаем больше в себя верить, больше себя ценить. И эта карта говорит, что все трудности, которые будут у тебя, они все преодолимы. И вот уже совсем недалеко да, вот до, в смысле, итог твоего пути, да, ты скоро уже принесешь. Но главное, вот на этом этапе не бросить это дело не отказаться от каких-то своих обязанностей, а доделать их до конца. Это самое важное в этом месяце. Июнь. Рыцарь. Вы не видно, сейчас подождите. Так вот, поближе сделаем. Июнь, рыцарь жезлов. Эта карта говорит о том, что в июне начнется какое-то активное движение в вашей жизни. Может быть какой-то неожиданный отъезд куда-то, да, вы, может, не планировали, а, но нужно срочно сесть и уехать. Возможно, кто-то из дома уезжает куда-то, да, в командировку по каким-то делам, или переезжает, или вы вместе переезжаете. Это карта движения, это карта пути, это карта дороги, это карта быстрых каких-то событий, быстрых каких-то решений. Поэтому в июне готовьтесь, да, что вот а, будет много. Передвижение, много общения, много коммуникаций. И совет по этой карте, что действуйте быстро и принимайте решения быстро. Нужна динамика, нужно движение в вашей жизни. Если нужно, отправляйтесь в дорогу. Берем а, третий квартал. Дама Пентакли. Это у нас июль. Дамы, Пентакли ⁇ это очень хорошая, спокойная такая карта, семейная, идиллия. когда у нас есть деньги, когда у нас есть запасы, когда у нас все хорошо, и мы можем спокойно отдохнуть и насладиться плодами своего труда. Здесь мы побегали, поработали, да, что-то порешали, поделали. И теперь спокойно мы можем в своем саду, в своем доме где-то да, отдохнуть или выехать куда-то на природу. Но эта карта такая домашняя, семейная, когда друг другу мы доверяем, когда мы любим друг друга, мы можем друг на друга рассчитывать. И здесь мужчинам эта карта говорит, что у вас прекрасная жена. Женщинам эта карта говорит, что вы прекрасная женщина и прекрасная жена. И карта говорит о том, что если это касается работы, то идет хорошее развитие. Вы можете добиться больших результатов каких-то на работе. Если вы дома, то вы все дела тоже переделаете. Вы грамотно будете распоряжаться финансами, что у вас хватит и на развлечения, и на отдых, и на необходимые какие-то вещи, и на детей, и на все. здесь вот эта дама, если вы мужчина, она не даст вам, а, жена, и стратит лишние деньги, да потому что она знает и четко все считает и умеет а, распоряжаться финансами. А карта как совет, она говорит о том, что а, нужно, нужен анализ и четкое планирование бюджета. Важно сохранить свои ресурсы в этом месяце. И как совет для, лично для человека, она говорит, хорошо бы заняться своим телом. И такой психологический совет еще, что не нужно думать о плохом в будущем, да, ожидать чего-то плохого, когда сейчас все у вас благополучно. Иногда мы одними мыслями можем притянуть что-то плохое, подумав и ожидая да, чего-то. Поэтому думайте хорошо, наслаждайтесь жизнью, и все будет хорошо. Месяц вообще прекрасный для любых дел. Август. Шестерка Пентаклей. Эта карта тоже финансовая. Она обращает наше внимание на то, что с финансами нужно быть осторожным. да. И вот дама Пентаклей говорила, сохраняйте свои ресурсы. Здесь карта говорит о том, что вы здесь можете на удовольствие да, истратить очень много, и окажется так, что в августе нет денег. Да? Придется где-то занимать или просить или брать какие-то кредиты. И карта говорит, конечно, вы эту помощь получите, да но если вы не измените отношение к финансам, то это может привести вас в большую долговую яму. А, вообще совет по этой карте, что меняйте отношение к деньгам, нужно разумное отношение, обращение с деньгами. Если у вас долги какие-то, или кредиты, или ипотека, то нужен такой четкий план выхода а, вот из этой ситуации. Как вы будете закрывать долги, что нужно Подумайте, может надо больше, да, вкладывать, чем вы сейчас. Может вы тратите на какие-то ненужные вещи, а могли бы закрыть, допустим, долги и кредиты. Здесь, конечно, две ситуации. Например, вот здесь вы можете как сами помогать другим, если у вас хорошие финансы, если вы здесь грамотно, да, все сделали, помогать другим. Или вы вот в этой ситуации, когда вы вынуждены просить, подумайте, да, в какой ситуации вы хотите оказаться и здесь вот предпринимайте такие решения, чтобы здесь вот мочь помогать, да, не просить. Ну, это может быть, конечно, все не так а, трудно и сложно. Может быть, просто вы там решили поехать в отпуск и взяли небольшой кредит, который не даст а, а, каких-то серьезных изменений, да? Это все зависит от того, какой начальный у вас а, этап, да, с чего вы начинаете этот год, а, какие возможности вот вы использовали здесь, какие нет и как вы их использовали. А, следующий месяц — сентябрь. Восьмерка чаш. Карта, когда нам чего-то не хватает, не достает, и это уже не всегда материальное, это что-то эмоциональное. Когда мы даже, имея материальное, готовы от него отказаться, лишь бы вернуть в свою жизнь какую-то психологическую да, стабильность, какое-то, может быть, удовлетворение да, начать получать от своих действий, от своей жизни, от своих каких-то энергетических, психологических или материальных затрат. Здесь человек готов отказаться от чего-то ради того, чтобы найти вот то, что ему недостает. Что это в простой жизни может быть такое в бытовой? Это может быть уход с работы, да, переезд из одного места в другое. Это когда мы ищем лучшее место, лучшую работу, когда мы ищем Новый путь своего развития. Карта, конечно, говорит, что да, ты готов искать что-то лучшее, да, и ты имеешь на это право. Но если у тебя есть какая-то здесь ответственность, не убегай от ответственности, да. Как и вот эта карта говорила, доделай до конца. И здесь эта карта говорит, что если ты новый путь начинаешь, ты закрой вот здесь как бы свои все долги, обязательства, обязанности, да, если ты что-то на себя взял, нужно доделать. Также Гарта говорит о том, что нужно отказаться от чего-то привычного, отойти, может быть, немного в сторону, чтобы оценить эту ситуацию, отстраниться немножко от происходящего, опять же, чтобы оценить, потому что когда мы находимся в самой ситуации, да, нам, может быть, кажется, что нам что-то не нравится и плохо, на самом деле, может быть, оно не, не, не так уж все и плохо. И карта обращать внимание на то, призывает, что когда у нас идут затмения, да, когда у нас новолуние или полнолуние, вот в эти моменты эмоционально вот может быть такое состояние. Поэтому анализируйте да, свое состояние, как бы, будьте в осознанном состоянии, чтобы принимать именно правильное решение. Так, следующий квартал, четвертый. Карта говорят о том, что октябрь, это месяц принятия каких-то решительных шагов, решительных действий, важных каких-то решений для изменения ситуации. Здесь вы вот просто пошли решать, да, а здесь вы уже понимаете, что без изменений, без каких-то важных решений вы не добьетесь изменений, что нужно что-то предпринять. Это карта специалистов, когда мы на помощь кого-то зовем и говорим, что нужно помочь проанализировать что-то. Да. Мы, может быть, здесь не понимаем куда мы пошли, да, чего нам не хватает. Приглашаем, идем куда-то к психологу, да, или ну, к психологу, да, здесь мы идем и, и, и говорим, что вот чего-то мне не хватает, не пойму чего. Человек поможет разобраться. Или это консультант какой-то, даролог, астролог, или это может быть врач, если у нас со здоровьем что-то не то, и мы не понимаем, что не то. Но нужно, может быть, пройти какое-то обследование, да, посмотреть в какой части тела, что нас беспокоит. И тогда мы всю ситуацию проясним и поймем, что нужно делать. Знание – это всегда лучше, чем непонимание, не да, что происходит. Карта хороша для продвижения по карьерной лестнице, потому что она дает решительность, уверенность. Это король мечей, он как лидер военного времени, он быстро решает, да он может в какой-то сложной ситуации быстро найти правильный выход, и это будет единственно верный да, выход. Если вы будете использовать эти качества в работе, то это очень может привести к вас к большим хорошим результатам. Карта еще говорит о том, что будет необходимость, возможно, подписывать какие-то документы, договора. И здесь тоже нужно обратиться к юристу, чтобы все правильно понять. Не упустить никаких мелких деталей да, в договоре, вот то, что пишут мелким шрифтом. И если вы вот обратитесь к специалисту, то обязательно все это увидите, все это обговорите и не сделайте никаких ошибок, нигде не просчитаетесь. Карта активная, карта сильная, мощная, несет большую энергию с ней. И ее главное надо правильно направить, справиться с ней. Ноябрь. Карта восьмерка мечей. Карта, которая говорит, что мы не можем распоряжаться своим временем, деньгами или ресурсами так, как мы хотим. Мы не можем делать то, что мы хотим. Как это может в простой жизни проявиться, это просто какие-то обстоятельства, которые нас держат в какой-то определенной ситуации. Например, заболел родственник, нужно ухаживать, да. Мы хотим, может быть, у нас там планы грандиозные были, да, мы хотим работать, мы хотим чего-то добиваться, а мы вынуждены сидеть и лечить или там ездить в больницу, возить передачки. Или там ухаживать за кем-то. А другой вариант, это, например, мы хотим там, пойти учиться куда-то, нас не пускают родственники и говорят, это не серьезно, это не твое, иди по стопам родителей или что-то вот такое. да Мы хотим одного, а приходится делать другое. И там, например, папа военный, и у него только один путь, да, идти в армию, идти служить, хотя, может быть, человек творческий и совсем не имеет расположенности к армии. Но я так как пример привожу, да, чтобы вы понимали, какого плана события могут быть. А, могут быть также материальные или моральные какие-то долги перед кем-то. А, например, вы заняли э, денег да, у банка там, или у людей, нужно отдавать, и поэтому нужно ужаться, экономить на себе, и вы не можете себе позволить того, что вы позволяли раньше. Может быть, моральный долг перед родными в плане того, что нужно там приехать на выходные, вы, может быть, другие планы строили, а там какой-то праздник, юбилей, надо ехать, хотите, не хотите. Или, может быть, долг перед родиной, когда нужно отдать свой долг, тем более, что перед этим был король мечей, да, может быть, надо... Ну, те люди, которые там служат, да, в командировку могут отправить или что-то, да, что тоже ограничивает ваше желание, способность к передвижению да, на тех территориях, на которых нужно, хочется. Ну, в общем, какие-то обстоятельства вас как бы тормозят, удерживают и не дают распоряжаться своим временем и своими делать по своему желанию что-то. Карта говорит о том, что для два варианта здесь развития событий, либо вы соглашаетесь на вот эти условия и просто пережидаете их, потому что это всего лишь да, на месяц какая-то ситуация, либо вы вот, снимаете вот эти повязки и ищете какой-то свой другой выход из этой ситуации. Карта предлагает, что думаешь шире, да, но смотри, Сними повязку, вот посмотри на мир, что вот рядом у тебя впереди, вот есть куда идти, у тебя есть вообще-то выход, просто ты вот не видишь и не хочешь снимать. Для некоторых это даже как совет, что ты просто не ищешь даже выхода, ты даже не пытаешься, да, если это долги, например, кредиты. Поэтому здесь карта временная, а временные какие-то ограничения. И следующая карта – это декабрь, пятерка пентаклей Карта говорила, что если здесь вы не ужались, да, если вы здесь не экономили, если вы здесь не задумались над тем, что надо выходить из этой ситуации, то здесь у вас ощутите к декабрю нехватку, может быть, финансов, да, или будет не хватать а, что-то по эмоциям, по отношениям. А, вот здесь, кстати, да, может быть тоже и по отношениям какие-то ограничения, может быть, а, где-то будете, не знаю, в командировке, да, что не можете из этого места выехать, и не можете встретиться и как-то вот такое что-то. И вот здесь тоже нехватка эмоций или денег, финансов или энергии каких-то ресурсов чего-то не хватает, человек чем-то не удовлетворен, человек как бы считает, что вот к концу года на год какие-то планы строились, вот здесь у нас в феврале, да, здесь получили мы хороший уже результат, но вот здесь мы как будто нам кажется, что этого мало, да, мы могли бы больше, нас что-то не устраивает. Поэтому к декабрю постарайтесь, вот на данном этапе, когда у нас идет третий квартал, когда у нас все хорошо с финансами, да, постарайтесь так все рассчитать, чтобы к концу года у нас на все хватило. Карты говорят, что мы можем где-то что-то перетратить, больше истратить, чем нужно, да, и может меньше остаться, чем необходимо. Это может быть тоже еще знаете, как проиграться, что, допустим, налоговая да, отправляет вам уведомление, что вы не оплатили какие-то налоги, а вы не запланировали эти траты, вы просто забыли про них. Или надо, допустим, на страховку на машину, а вы забыли про это. Ну, вот какие-то такие лучше оставить НЗ на третий квартал, да, какой-то, чтобы подушка безопасности была. И тогда вы вот этих всех вещей не ощутите. Но если это касается отношений, то карта говорит о том, что видите, здесь идут два человека. Да, может, чего-то не хватает, но все равно вы, как говорится, вместе, да, вы идет вот эта помощь какая-то здесь рядом. Вы можете обратиться, вы можете понять, найти причину вот этого неудовлетворения своего. Все можно решить, и отовсюду можно найти выход из любой ситуации. Так, давайте теперь посмотрим совет на этот год. Семерка мечей. Карта говорит о том, что обходи острые углы, хитри немножко, да, предпринимай какие-то усилия, чтобы улучшить ситуацию, но не напрямую, что я пошел там, допустим, и двери ногой пинаю к начальству, требую повышения зарплаты. Нет, через кого-то, через какие-то ситуации, грамотно подобрав какой-то материал о своих достижениях о том что, чего я добился, что я принес или принесла для организации да, если это касается каких-то семейных дел, то здесь тоже не надо в лоб говорить родственникам все что вы о них думаете да. если -то не, где- то что-то неудовлетворение, какое-то нехватка внимания или чего-то ну подумайте а что вы сами можете сделать, потому что здесь такая ситуация напрямую, когда мы все говорим да прямо в глаза это не дает результата. Лучшего результата вы добьетесь, если вы будете обходить вот эти острые углы, использовать какую-то хитрость немножко, да, может быть, где-то смелость, может быть, где-то собрав какую-то дополнительную информацию. Но карта говорит, что решение есть, обязательно вы его найдете. И если горание идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Нужно искать обходные пути, да, можно пойти в обход. Но надо вот так осторожничать, надо все продумывать, надо быть храбрым, смелым, ловким, поможет какое-то, может быть, необычное решение, да, не поступ... когда вы поступите не так, как обычно. Ну, вот такой совет вам, да, что... Сглаживайте острые углы и обходите, и тогда вы добьетесь большего результата. Итак, дорогие рыбы, год у вас очень интересный, эмоциональный, чувственный. Вы можете какие-то в себе развить качества, да, способности, занимайтесь этим. Это в этом году очень приветствуется. Обращайтесь... К специалистам за, помощь, ну, за помощью, поддержкой, за консультациями, да, возможно, это психологи, это может быть какие-то врачи, это могут быть юристы, и они вам обязательно в ваших делах в этом году помогут. Первый квартал нужно умерить какие-то свои желания, потребности, поставить четкие цели, отказаться от старого. Второй квартал сделать правильный выбор, довести какое-то дело до конца и э, принять какие-то быстрые решения может быть, отправиться в дорогу. Четвертый квартал, здесь все прекрасно просто начинается, мы получаем результаты своих трудов, даже, может быть, можем помочь другим людям, но все равно нам чего-то не хватает. Мы здесь понимаем, что, может быть, не в деньгах, счастье, может, нам чего-то душевного хочется, или знаний каких-то, и мы идем за этим знанием. И здесь мы предпринимаем решительные действия, да, может быть, себя в чем-то ограничиваем, для того, чтобы к декабрю у нас были финансы, были, было удовлетворение да, в своей работе, в своих делах, в отношениях. И чтобы вот это все у нас получилось, нам надо всю свою логику, ум, да, хитрость, ловкость, все это использовать. И все тогда у нас получится. Дорогие рыбы, я желаю вам, чтобы в этом году вы использовали все свои возможности, чтобы у вас все получилось, чтобы вас в конце года все устраивало, да, все вот результаты а, по вашим действиям, они были как награда в конце года. Пишите комментарии, как вам проигрывается, как у вас проигрывается расклад, а, как вам он откликается, ставьте лайки, если информация была полезная, интересная, вот эти советы. И если вам нужно совет личный на год да, можете сделать, написать на почту которая будет указана под видео и сказать годовой расклад еще раз с Новым годом, дорогие друзья до новых встреч, до свидания